Всем привет! Еще раз, меня зовут Сергей. И я попробую рассказать немного про GPS. А кто знает, как работает GPS? можете поднять руку? Как как работает? Да. Вообще эта тема довольно обширная, но ну, все, в принципе, сейчас уже сталкиваются с GPS каждый день. Скорее всего, это в вашем смартфоне или в навигаторе, или в каких-то других устройствах. Но что интересно, мало кто действительно задумывается, как же работает GPS. Вообще, откуда он взялся? В принципе... Потребность в определении координат она была достаточно давно, особенно в таких местах, как море, на котором практически нет никаких ориентиров часто, и узнать свои координаты достаточно сложно. Раньше для этого, например, использовали такую штуку, называется секстант. С помощью секстанта, чтобы измерить примерно свои координаты, необходимо очень важную вещь, нужно примерно знать, сколько сейчас времени. Это можно, в принципе, попытаться определить по Солнцу отчасти, а затем нужно там выставить правильно кое-какие штуки и найти положение каких-то небесных тел относительно горизонта. И таким образом с некоторой точностью можно определить свои координаты. Ну, точность это достаточно низкая, она там несколько километров, это в лучшем случае. В принципе, на море помогает. Ну, как давно было понятно, что это не очень здорово. В принципе, применяли довольно другие интересные там, способы определения координат, в том числе и достаточно э, точные, но только с появлением спутниковой навигации этот процесс стал достаточно простым и таким бытовым. Сейчас в мире действует всего две глобальные системы навигации. Это система GLONASS и система GPS. GPS расшифровывается Global Positioning System, то есть глобальная система позиционирования, если вдруг кто-то не знал, а GLONASS, соответственно, глобальная навигационная спутниковая система. ГЛОНАСС система управляется некоммерческим партнерством GLONASS, фактически это общественная организация, а непосредственно управляет и организация в составе Роскосмоса. А в то время как система GPS изначально придумали американские военные, и она по сих пор полностью принадлежит и управляется одним из подразделений в составе Министерства обороны США. Задумали систему достаточно давно, но я хотел в своем докладе больше сконцентрироваться именно на том, как именно все, в принципе, навигационные системы определяют координаты. И вообще из чего состоит система GPS в принципе? Важная часть – это спутник, спутники, есть наземная система управления, система управления постоянно мониторит состояние спутников, определяет их координаты точные и загружает на спутники необходимую информацию, спутники фактически эту информацию всего лишь ретранслируют обратно. И эта информация попадает в приемники, как видим, здесь канал односторонний, то есть GPS-приемник – это фактически просто радиоприемник, он на определенной частоте слушает радиосигнал от спутников и принимая эти сигналы, он определяет э, координаты. А важнейшая часть, э, важнейший компонент спутника – это точнейшие атомные часы, э, которых э, которые не сбиваются со временем, у них очень стабильно происходит время. Тем не менее, их приходится достаточно часто калибровать. Примерно раз в два часа с помощью наземных станций время на спутнике калибруется. Но все остальное время оно поддерживается с помощью точных атомных часов. Вот здесь на картинке, правда, это не атомные часы, это еще более новая разработка, это оптические часы, которые состоят из трех лазеров. Пока на спутниках такие не применяются, они еще в 100 раз, в 100 раз более стабильны, но предположительно, на новых спутниках уже будут применяться оптические часы. А где находятся вообще спутники GPS? Вот если посмотрите на нижнюю полоску, слева здесь Земля, а справа там точка это Луна. Вот Это все расстояние от Земли до Луны А вот здесь вот есть маленькая зеленая зона Близко к Земле И вот эта зона, собственно говоря, расписана подробнее на картинке сверху Вот, например, Международная космическая станция Находится примерно практически около Земли На этой картинке Вот там в конце зеленой зоны находятся геостационарные спутники Которые обеспечивают телетрансляции, например И как раз примерно ровно посередине На высоте где-то 20 350 километров летят спутники, с тем GPS и примерно всех других навигационных систем. Спутники летят достаточно быстро, а они совершают один оборот вокруг Земли за 12 часов. И ровно за 12 часов, соответственно, каждый спутник где-то на небесной сфере через каждые 12 часов приходит приблизительно в одну и ту же точку. Спутников изначально задумывалось 24. Это требуется для того, чтобы каждый раз в любом месте Земли можно было наблюдать как минимум 4 спутника. Почему нужно именно 4 спутника, мы попозже поговорим. На самом деле сейчас спутники в GPS существенно больше, их 32, из которых 31 рабочий и один резервный. Это помогает выводить некоторые спутники временно из, из активного состояния, корректировать орбиты без потери точности э, позиционирования. Спутник транслирует, в принципе, радиоданные по обычному радиоканалу. То есть фактически любой GPS-приемник – это просто радиоприемник. Он принимает радиосигнал на определенных частотах или на определенной частоте. В сумме с каждый спутник транслирует информацию. Примерно 12 с половиной минут длится весь пакет данных. Система задумывалась достаточно давно, в 70-х годах, и плотность упаковки информации там достаточно низкая. Но это зато и позволяет устройствам быть достаточно простым. А, разумеется, никто не будет ждать 12,5 минут, чтобы определить там, свои координаты, когда едет на автомобиле. Поэтому информация она распилена на более маленькие кусочки. И, в принципе, достаточное количество информации, чтобы уже определить координаты, приходит примерно за 30 секунд. От 30 до 60 секунд, в зависимости от того, как вам повезло и в какую фазу вы попали. Потом еще подробнее расскажем, как, как бы, что, что влияет на точность и скорость определения координат. А еще интересный момент, так как в системе GPS очень много завязано на время, а, так как расстояние до спутников, которое используется в итоге для определения координат, а, измеряется как скорость прохождения радиосигнала от спутника до приемника. Радиосигнал распространяется со скоростью света, соответственно, а, со скоростью, то есть со скоростью света, и измерение задержки происходит именно то есть используется время для определения задержки и, соответственно, расстояния. Поэтому время – это очень важная штука в GPS. И система GPS задумывалась примерно в то же время, как и была введена в строй система универсального координированного времени. Раньше до 70-х годов применялась система GMT или Greenwich Mean Time, среднее время по Greenwich, а примерно с 70-х годов время измеряется по системе UTC, Universal Carnet Time. Но На самом деле для обывателя как бы, это все плюс-минус несколько секунд буквально, но для более точных многих применений приходилось производить вот это уточнение, и самое важное, что есть в системе UTC, это високосные секунды. Дело в том, что вращение Земли постоянно немного замедляется, и для того, чтобы среднюю суточное время не сильно уходило от времени на часах, не больше, чем на одну секунду. Служба вращения Земли, всемирная служба вращения Земли периодически по результатам фактических наблюдений вводит високосные секунды. Они вводятся либо 31 июля, либо 31 декабря определенного года. Они, в принципе, могут быть и положительные, и отрицательные, но до сих пор были только положительные. Кстати, например, 31 декабря этого года, 2016 -го, тоже будет на одну секунду длине обычного. Этот год будет тянуться, да. И если вы будете смотреть на правильные атомные часы, которые полностью соответствуют стандарту UTC, вы на них обязательно увидите вот такое состояние, оно будет совершенно правильное. Но система GPS задумалась тогда, когда это еще не было введено в строй. И если пытаться измерить время, точно определить по GPS, то на настоящий момент вы отстанете примерно на 20 секунд. Но в принципе все современные GPS-приемники знают этот факт и выполняют эту коррекцию автоматически. Но теперь самое интересное, в принципе, что я хотел бы донести, о чем, возможно, не все задумывались, как именно э, в действительности определяются координаты. Во-первых, хотел бы чтобы мы вообразили такую картину, что сидит человек в комнате, в принципе в заперто, и вся информация, которая к нему поступает, это приходит, например, секретарь и кладет ему на стол отчеты. То есть приемник GPS находится в такой обстановке, что он не знает ни каких направлений к нему приходят координаты, ни где он вообще приблизительно даже находится. Все, что у него есть, это пакеты, упакованные в радиосигналы, которые он принимает. И вот в такой обстановке, как бы, без каких-либо догадок о том, где он может находиться, он и определяет координаты. Для начала можно сделать такой относительно простой мысленный эксперимент о том, как бы GPS-приемник мог определять координаты. Вот здесь три, три рисунка. На рисунке А. У нас есть спутник, и мы получили с него сигнал и неким образом определили расстояние до него. Теперь мы точно можем знать, что мы находимся где-то на сфере, окружающей этот спутник. То есть где конкретно на какой точке этой сферы мы находимся, мы не знаем. Но когда у нас появляется сигнал со второго спутника, у нас появляется вторая сфера. И теперь мы можем точно сказать, что мы находимся где-то на пересечении двух этих сфер. Это получается какая-то такая фигура, но тоже достаточно большая и неточная. Если у нас появляется сигнал с третьего спутника, эта третья сфера пересекает эту фигуру в двух точках, и в принципе у нас остается всего две точки возможные, где мы можем находиться. Причем, скорее всего, одна из этих двух точек будет достаточно далеко в космосе, и предполагая, что GPS-приемник, скорее всего, находится где-то близко к поверхности Земли, можно из этих было бы двух точек выбрать, и таким образом кажется, что для определения координат достаточно трех спутников. Но на самом деле все не так просто, к сожалению. Дело в том, что чтобы такая система работала, на GPS-приемнике нужно было бы время иметь абсолютно точное синхронизирование со временем на спутнике. Сделать это достаточно сложно, так как расстояние, как я уже сказал, измеряется по задержке времени прохождения радиосигнала. Представим, что время на GPS-приемнике расходится со временем на спутнике всего лишь на одну секунду. За это время радиосигнал проделывает, проделывает как мы знаем, примерно 300 тысяч километров, то есть расхождение в часах на одну секунду привело бы к ошибке в 300 тысяч километров, что для определения координат абсолютно неприемлемо. Даже если бы у нас время было бы синхронизировано спутником с точностью до 1 микросекунды, что уже кажется почти невероятным. И даже тогда расхождение было бы примерно 300 метров, что, опять же, для системы GPS неприемлемо. Как вы знаете, система GPS примерно определяется расстояние с точностью до порядка 10-15 метров. И когда инженеры разрабатывали систему GPS, они приняли важное решение. Они решили так, что мы не будем рассчитывать на то, что время на приемнике будет установлено хоть сколько-нибудь точно, или что приемник вообще будет знать, сколько сейчас времени. И время мы тоже будем считать неизвестной координатой. Таким образом, у нас получается, что у нас есть четыре неизвестных. Это три координаты расположения приемника и время, которые тоже принимаем за неизвестное. А дальше мы можем построить систему уравнений. Я сейчас не буду вдаваться в детали, то есть суть не в этом. Суть в том, что, в принципе, пакет от каждого спутника позволяет построить нам одно из этих уравнений, в которое входят известные нам координаты спутника. Он их нам как раз и ретранслирует. Известное нам время, когда был отправлен сигнал со спутника с высокой точностью. И таким образом мы можем построить систему из четырех уравнений, которую, в принципе, каждый GPS-приемник, собственно говоря, и решает. Причем в старых приемниках это происходит достаточно длительное время. Решение обычно производится численными методами, методом последовательного приближения. И на самом деле большинство приемников умеют для ускорения и уточнения принятия решения добавлять сюда сигналы с дополнительных спутников, если они вдруг оказываются тоже видны вот, и так далее. Но в принципе, почему нужны именно четыре спутника? Потому что три координаты и время, вот что важно отсюда унести проточную систему GPS и почему она вообще так работает. Наверное, многие сталкивались с тем, что координаты определяются Плохо, медленно, не сразу, или даже там никогда. И вот всякие такие как бы с gps не бывают э, напряги. Э, полезно, иногда полезно немного знать, от чего это может происходить и как, что с этим сделать. А, а, с, а с чем нельзя ничего сделать. Вообще основную э, погрешность в измерении координат вносит э, ионосфера. Дело в том, что ионосфера постоянно живет своей жизнью, меняется количество, как бы толщина ее с точки зрения прохождения сигнала, постоянно варьируется и предсказать заранее ее толщину именно в месте прохождения сигнала невозможно и она вносит собственно говоря основные задержки радиосигнал в ней преломляется отклоняется от прямолинейной траектории и поэтому вот примерно мы получаем погрешность на земле порядка 10-15 метров. Вот. Если кто-то видел на карте, что машинка едет точно по дороге, знаете, что это, GPS, это ваше как бы, программное обеспечение на навигаторе, просто вас притягивает на дорогу, потому что оно предполагает, что вряд ли вы едете рядом там, по дому. То есть на самом деле разброс измерений достаточно большой на GPS. И вот, значит, ионосфера. Кстати говоря, в GPS идет также второй сигнал, более высокочастотный, который зашифрованный, и он используется только военными НАТО. И вот с помощью этих двух сигналов, так как, в принципе, известно, что задержка в ионосфере является функцией от частоты, то, имея сигнал на двух частотах, можно практически нивелировать эту погрешность и измерять уже с гораздо более высокой точностью, с порядка до метра. Но это доступно только, если вы знаете вдруг натовский пароль от второй частоты. То есть с этим ничего нельзя сделать еще важная такая штука это э, отражение то есть особенно это важно в городе например где есть много высоких э, строений или если вы едете в автомобиле и у вас приемник лежит там внутри автомобиля и у него нет прямого прямой видимости до спутников и вообще в разных таких э, случаях а, дело в том что сигна, сигнал от одного или нескольких спутников мог от, быть отражен от э, какого-нибудь поверхности это может быть там даже горы скалы и прийти, прийти к вам оттуда так как Приемник ничего не знает, как я, помните, говорил, что он сидит как бы в комнате, и, и он не знает про эти вещи, ему просто пришел сигнал за определенное время. И приемник, если он начнет вычислять, думая, что сигнал с этого спутника правильный, то он долго, у него долго система уравнений будет не сходиться, и он некоторое время у него займет э, информация о том, что лучше сигнал с этого спутника вообще не использовать и отбросить его. И это у него займет некоторое время, до минуты или даже больше э, у приемника. То есть может просто, это может просто случайно так и получиться. А, также еще, вот здесь не очень правильная картинка, там справа спутник, но давайте считать, что это просто какой-то приемник у поверхности Земли справа. А слева это спутник GPS. А, вот, это, здесь, в принципе, нарисовано то, что э, мы можем случайно поймать сигнал со спутника, который находится, э, Земля, который от нас закрывает Земля своим телом. И считать, что мы его на самом деле поймали. И пока, что, пока он не получит более точные координаты свои, и не поймет, что с этого спутника не нужно использовать информацию, опять же, может пройти какое-то время. И у GPS-приемника нет практически никакого способа быстро понять это и отбросить. То есть для него это просто еще один спутник, и он пытается получить с него информацию и использовать ее для вычислений. И какое-то время у него система будет не сходиться, потом там система оптимальная примет решение, что нужно отбросить данные с этого спутника, и она отбросит, и все определится, но это опять займет какое-то время, просто опять не повезло. В принципе, это в целом все, что я хотел сказать, можно еще какие-то вещи уточнить. Еще я просто обещал сказать, что система GPS это одна из немногих таких на бытовом уровне доступных систем, Которые, при разработке которые потребовалось учитывать Некоторые эффекты теории относительности Эйнштейна, например, спутник движется с достаточно большой скоростью по орбите, порядка 4 км в секунду, если я не ошибаюсь, и, соответственно, он находится в системе координат, в которой время идет немножечко не совсем так, как приемника на Земле. И несмотря на то, что на Земле все приемники настроены на то, чтобы получать пакеты со спутника на, с частотой 10.23 мегагерца, приходится со спутника их реально передавать вот с такой частотой, которая внизу написана, чтобы компенсировать этот эффект. Этот эффект достаточно большой. Для спутника, несмотря на то, что он всего лишь со скоростью 4 км в секунду летит, в день бы накапливалась погрешность порядка 20 метров. И то есть она бы, как бы сделала систему гораздо менее точной. В принципе, все. <губ caucus> Спасибо. принципиально, они практически идентичны, разница на самом деле небольшая есть. Например, GPS-система использует кодирование сигналов CDMA, то есть все сигналы со всех спутников передаются по, в одной и той же частоте. и разница, То есть они различаются примерно по той же технологии, по которой сейчас работают мобильники в новые, в LTE 3G, вот, то есть CDMA, кодовое разделение сигналов. В GLANAS используется, по-моему, TDMA, то есть временное разделение сигналов. Ну, это, в принципе, нюансы, да. Вот На самом деле, что более интересно, сейчас в 2020 году в строй будут также введены еще системы предположительно Бейдол, китайская и Галилео европейская. И вот в системе Галилео европейской есть некоторые технологические новшества, которые существенно отличают ее от ГЛОНАСС и GPS в текущем виде. В том числе в системе Галилео предполагается обратная связь. Например, если у вас есть буйок, там, вы где-то в океане там, попали в беду, то через эту систему будет возможность отправить. Сигнал через спутники о том, что вы попали в беду И даже получить обратную информацию о том, что именно ваш сигнал принят И помощь в пути Вот Пока что системы ГЛОНАСС и GPS сами по себе лишены такой возможности А же запуск Что такое, вот, в принципе, то, о чем я сейчас рассказал, то есть когда примерно спутник получает всю информацию, то есть фу, приемник получает всю информацию со спутников и пытается с нуля э, посчитать все, это и есть холодный запуск, который длится там минуту и может дольше. Но, как правило, все современные приемники, они э, так не делают. Они делают некоторые оптимизационные предположения о том, как сколько сейчас времени и где примерно я нах нахожусь, то есть этот спутник, приемник. То есть он, в принципе, может, например, считать gps приемник что скорее всего когда меня включили меня включили там же где меня в прошлый раз выключили и тогда я предположу что я нахожусь примерно в том же месте а, например по крайней мере не с другой стороны земного шара и, и сейчас примерно такое время как если бы вот все это время прошло и когда он знает такие предположения делает то у него, у него получается гораздо быстрее определить координаты потому что во-первых по я вам говорю уже да что там пакет достаточно длинный 12 с половиной минут а на самом деле ум GPS приемники его весь принимают и используют э, э, там передается полный альманах э, всех орбит всех спутников gps то есть это не требуется для определения координат но это очень полезно потом например мы можем на любое время gps приемник может примерно предположить вот примерно в этой местности какие спутники должны быть видны и когда он начнет пытаться определить координаты, он будет использовать именно, сразу пытаться находить именно нужный спутник. Это гораздо быстрее позволит ему определить координаты. Поэтому сейчас на многих GBS-приемных навигаторах кажется, что они определяют координаты мгновенно. Вот, на самом деле сначала они делают какие-то грубые предположения, а потом уже уточняют. Этому еще помогает от GPS по вышкам. Да, да, это дополнительная большая тема, как в принципе сейчас есть системы, которые позволяют при помощи GPS, но и других вспомогательных средств, определять координаты с точностью до сантиметра вообще. Они, например, используются там для беспилотных автомобилей и прочих таких применений. где-то в Москве, не знаю, может, на каждой площади, да? Вот. И, собственно, его GPS в телефоне определял, что он двовнуков уже Шереметьево. в Шереметьево. И он говорил, что вот, я буквально отхожу на несколько шагов, и уже все определяется корректно. Вообще, я, например, часто замечаю со старого навигатора в автомобиле, когда езжу около Химпрома, у меня там все время сбивается, то есть координаты все время в одном и том же месте. Вот. Я долго там думал, что, наверное, какие-то тут большие силы там, защищают наше достояние и так далее. То есть, но сейчас, когда я вам рассказал, как устроен GPS, а что такое GPS? Это у вас есть всего лишь 31 спутник, который на одной и той же радиочастоте на одной всего лишь, просто как на радиоприемник передает вам сигналы. Чтобы сбить это, достаточно всего лишь вот такого маленького устройства, которое вы можете в интернете посмотреть, типа GPS Jammer или что-то типа такого, который втыкается в прикуриватель и у вас на значительном радиусе будет очень серьезно сбита навигация GPS, потому что этого достаточно всего лишь на одной частоте создать шум. Вот. И на самом это очень много где происходит э, не специально потому что частота эти достаточно обычные частота там 1.574 гигагерц кажется основная то есть на ней может масса каких-то совершенно паразитных устройств работать и именно в какой-то точке в определенном месте может сойтись так из-за зданий и прочих там вещей ну алексей просто повезло видим что нашел такое классное место ему надо было записать куда-нибудь Поверхность, погрешность, которая имеет место, она накапливается. Но вы до этого приводили уравнение, 4 штуки, в которых а, использовали время, которое для со спутников. Таким образом, а, время, а, которое получает устройство, на получает только со спутников. А поскольку погрешность на сфере, на которой вращается у одинаково, то а, погрешность не будет накапливаться, и она фактически будет не 20 метров, а там несколько, порядка не а, сантиметров. Да, вы совершенно правы. Я немножко это раздул, эту тему. Но дело в том, что на спутниках есть несколько режимов работы. Вообще в нормальном режиме работы спутники работают фактически как ретрансляторы. То есть они как тупые устройства, на них с земли заливают вот эту всю точную информацию, спутники ее ретранслируют обратно на приемники. Но на всякий случай, на случай отказа земных, вот этих наземных станций управления, спутники теоретически имеют такой специальный режим, когда они могут эту информацию сами генерировать, чуть менее точно но пытаться сами поддерживать вот этот радиосигнал. Если такое случится, то вот может накопиться эта погрешность. Если не каким образом в ваших уравнениях, а, время берет столько со спутника, вы же сами сказали, что приемник на земле, он как бы зависит, какое на нем время течет. Время берет столько со спутников, поскольку спутники вращаются на одной сфере, на них одинаковое, э, как сказать ускорение времени идет, соответственно они одинаково погрешены, она не накапливает, потому что время считается не между землей спутниками, а только между спутниками. Вы же сами о том сказали. Спутники, каждый спутник находится в одной системе координат, а приемник на земле находится в другой системе координат. У GPS, как еще есть большая наземная поддержка этих спутников, да? Да. А, а какую роль она играет, что туда передается? Между ними постоянно происходит взаимодействие между наземной системой и спутниками. То есть она является, собственно говоря, источником всей точной информации о положении спутников, она отслеживает их положение более точно, чем сами спутники могут определить сами по себе, и взливает в них обратно их точные координаты. Но кроме того, в системе GPS очень много военных применений, о которых, наверное, на большей части мы даже не знаем. Как минимум, известно, что на спутниках системы GPS находятся э, фотоаппараты и различные оптика, которая позволяет определять э, запуски э, там, баллистических ракет, в ядерные взрывы, и на спутник GPS базируется американская система определения э, вот этих всяких ядерных испытаний, и прочим. И это одно из э, применений, которых известно, а о скольких применений неизвестно вообще неизвестно. То есть, соответственно, эти наземные станции, как я уже сказал, что система GPS в отличие от ГЛОНАСС. Про ГЛОНАСС я детали не знаю, но про GPS точно известно что с самого начала и до сих пор полностью финансируется и контролируется Министерством обороны США. И, в принципе, они имеют возможность ее там, выключить и так далее. Кстати, один раз они это делали а, при по-моему индийские войска там куда-то вторгались в Пакистан и в этом месте выборочно США очень существенно загрубили сигнал можно было определять координаты только где-то там 200 или 300 метров фактически система стала бесполезной и из-за этого третья действующая, реальная, но локальная система позиционирования это индийская, кроме ГЛОНАФС GPS, то есть Индия в срочном порядке развернула свою спутниковую группу, чтобы компенсировать как бы, в дальнейшем эти эффекты, но она действует где-то в вот, Индийский океан, и там вокруг него там километров тысячи, две, три, если я не ошибаюсь. Какой интересный срок годности спутника? В спутнике практически, в принципе, Ничего такого портящегося как бы, вроде бы нет. А проблема в спутнике в том, что спутник, искусственный особенно, постоянно сбивается с орбиты. Это самая большая проблема со спутником. То есть его запускают на определенную орбиту, и он должен на ней находиться, но из-за того, что Земля не совсем круглая, из-за того, что Луна влияет, разные гравитационные возмущения, он с орбиты постоянно сбивается. Чтобы спутник вернуть на правильную орбиту, используются двигатели, которые находятся на спутнике, которые периодически производят коррекцию орбиты. Орбиты. и этот двигатель работает на топливе и это топливо все, какое только можно, упаковывается вместе со спутниками, запускается и, соответственно, топливо рано или поздно кончается. примерно для сейчас для спутников, если я не ошибаюсь, это срок примерно 15 лет. Вот. и, соответственно, через 15 лет топливо для корректировки орбиты заканчивается, орбиту больше нельзя корректировать и когда орбита становится неприемлемо неправильной, то спутник просто выключается. в принципе ничего с ним не делается, особенно насколько мне известно, вот. то есть он просто остается. Где-то там, там места пока достаточно много. Как из... а? Вот тут вот, пока не придумали. Сейчас есть, насколько я знаю, идеи там на этот счет. Но в принципе вот за все время, кстати, существования GPS было запущено успешно запущено примерно 80 спутников. То есть сейчас вот 32 на орбите, а вообще было запущено 80 спутников. Можно примерно прикинуть, сколько уже из них там вышло из строя, просто сломалось там каким-то причинам а и так далее. Размер? Uh, у меня была картинка с спутником, к сожалению, по-моему, я ее не оставил, да. Но он, спутник самое, его тело примерно размером чуть в два раза больше человека выше, то есть он такой, uh, ну порядка, в общем, нескольких метров, вот, И плюс солнечные панели. Но как я говорю, что на спутнике на этом в плане GPS похоже, функциональность занимается самое компактное, и все остальное там какое-то военное применение имеет, о котором неизвестно сейчас систему Хороший вопрос. Я думаю, скорее всего, нет. <связывается> То есть одно, они как-то используют их либо последовательно, либо одно из двух, либо используются данные о том, как они определяли координацию с помощью GLONAS для GPS, и наоборот, вряд ли как-то иначе. Вот. Потому что я не представляю, как бы они могли это делать вместе. Хотя, может быть, более умные люди знают, как это делается. В принципе, сейчас вообще, чтобы определить с помощью gps прием координаты лучше, чем раньше, самый классный совет – купите более новый девайс. Потому что э, очень многие вот эти проблемы, о которых я говорил, они сейчас компенсируются именно в, в, за счет программного обеспечения. И более новые устройства, используя более новые, мощные, современные процессоры в телефонах и в микросхемах э, умеют эти как бы, нюансы погашать и э, определять координаты быстрее и точнее. Несмотря на то, что сигналы все те же самые. Систем, первый спутник в 7GPS запущен в 1978 году. Вот, в 1995 году началась коммерческая эксплуатация. Наверное, хватит. Да?